Наша компания, она действительно уникальна, она называется Клон, что в переводе означает активное долголетие. И наша компания, она сейчас вышла на международный рынок и она действительно перевернет своим продуктом, своим новым веянием всю фундаментальную науку и медицину. А речь идет о регенерации клеток ткани органов, органов, восстановление утраченных организмом функций, исправление патологии и потрясающие результаты практически по всем видам заболеваний. И я могу сказать, что у нас... Действительно, э, уникальность в том, что мы работаем с, с тремя научно-исследовательскими институтами и лабораториями в Москве. Несмеянова, Кольцова и Пирогова. Все в открытом доступе, и каждый человек сейчас может зайти и это все просмотреть. И мы работаем с российскими учеными, у которых мировые имена, которые действительно знаменитые, которые всю свою жизнь положили именно на, на науку. И они, понимаете, что самое привлекательное, они лишены... Э, предпринимательской такой жилки, они именно люди науки, они все для науки, все для людей, понимаете? И вот это вот привлекает действительно, потому что сейчас в нашей жизни, я думаю, не секрет, все продается и покупается. Я хочу сказать о том, что у нас четыре направления. Первое – это глаза, второе – органы, третье – онтарипариновая косметика. Она действительно уникальна, она не имеет аналогов в мире, она живая, она запускает механизм антистарения. У нас единственный побочный эффект, как смеются ученые, это остановка старения. Но что же они обнаружили? В чем заключается открытие? Открытие заключается в том, что они обнаружили в сверхмалых дозах в 1973 году информационную молекулу сигнальную, которая оказалась самой важной молекулой-дирижером. И она, эта молекула присутствует у каждого вашего органа, хотите вы того или нет. Эта сигнальная молекула она есть у каждого вашего органа, и наши ученые отовсюду научились выделять ее из биоматериала, из фито, то есть из растений, да? из мика, это грибы, и микроразведения, это то, что используют в лабораториях и то, что используют в медицине медицинской практике. На самом деле у нас огромные перспективы. У нас идет 800 глубоких исследований, в том числе по выращиванию зубов, в том числе будут э, виаргоны для алкоголиков, для наркоманов. У нас будут продукты питания на основе флоревитов, а именно так назвали, кстати говоря, сигнальную молекулу. И никто в мире, никто в мире не умеет выделять в вот таких сверхмалых дозах сигнальную эту молекулу. Именно Виктория Петровна Ямскова обнаружила эту молекулу среди 120 тысяч молекул. И вы знаете, хотите вы того или нет, если вы начинаете принимать наши флоревиты, процесс регенерации, он запускается. Хотите вы того или нет. В любом случае, особенно если вы регулярно принимаете, то результаты начинают просто поражать. Особенно быстро реагируют дети, животные и растения. И я могу сказать, что на животных вообще чудеса происходят, и на растениях тоже. Далее, что я хотела сказать о том, что... У нас действительно потрясающие результаты практически по всем видам заболеваний, и они особенно впечатляют, особенно результаты по тем заболеваниям, которые считаются неизлечимыми. Это болезнь Паркинсона, Альцгеймера, Треморы, да? это ДЦП, аутизм даже. При аутизме и ДЦП сразу динамика начинает наблюдаться в положительную сторону. Приступы эпилепсии. Туберкулез, даже при открытой форме туберкулеза, как, какие потрясающие результаты. После инсультов люди как быстро восстанавливаются, особенно при свежих инсультах. И при застарелых инсультах потрясающие результаты. Кожные заболевания, я думаю, всем знакомы эти рожи, рожистые заболевания, да, которые считаются неизлечимыми. Витилиго, это псориазы. И я могу сказать, что... У нас устраняется причина аутоиммунных заболеваний. У нас потенция у мужчин восстанавливается независимо от возраста. Понимаете, простатиты, раз уходят всегда уходит, предстательной железы снимают диагнозы один за другим. Хисты, полипы, фибромы, миомы, мастопатии. Все это очищается, все это уходит. То есть вся продукция является биорегуляторной. То есть организм приходит в природную норму и отпадает нужда в лекарствах. В операциях и даже в трансплантации органов. У нас камни любого генеза растворяются, незаметно песочком выходят. У нас узлы на щитовидке рассасываются. У нас гормональный фон восстанавливается. Понимаете, о чем я говорю? У нас цирроз печень, гепатит А, Б, С полностью уходит и многое другое. Дорогие друзья, я могу перечислять это бесконечно. У нас огромнейшая база результатов, просто огромнейшая. И сегодня, когда у меня один человек, мужчина, пришел в офис, и когда... Он услышал все это. Он выходил э, с таким непонятным видом. Я думала, что ему не понравилось то, что он услышал. Он говорит: "Вы понимаете, мне нужно с этим переспать". Он говорит: "Я просто э, даже я потрясен". Я говорит, "Просто потрясен". Я ждал, когда э, я слышал, что э, соединительную ткань ученые начали изучать. Но он не знал конкретно, какие ученые, но когда он узнал, что это сделали Ямского, Игорь Александрович и Виктория Петровна, он был потрясен. И он сказал, что я ждал этого момента, я ждал, что это такое, потому что у него родственники больны ДЦП. Понимаете? И я думаю, что некоторые не понаслышке знают, что такое ДЦП. Это звучит часто, как особенно в роддомах, да, как в детских поликлиниках, просто приговор. Пожизненный. Поэтому, дорогие друзья, я могу сказать, что мы имеем просто шикарные онкопротекторы. Они не имеют аналогов в мире. Мы невыгодны, да, мы невыгодны никому. Мы развиваемся в геометрической прогрессии, несмотря на то, что мы очень молодая компания официально еще у нас два года нам официально и два года нам неофициально но я могу сказать что я ни капли не сомневаюсь что еще пара лет и нас узнает весь земной шар потому что у нас продукт и результаты продают сами себя это я кратко сказала концепцию компании чтобы вы знали куда вы попали для чего вы попали более подробная презентация продукте мы начнем с пятницы и мы добавим слайды обязательно еще. И, но сегодня я хотела поговорить именно... Да, я вижу результаты, пишут, пожалуйста, пишите результаты, потому что у нас много, очень много продукции да, и результатов и по зрению, потому что никто в мире не предложит сейчас в современной офтальмологии регенерацию органов глаза. Я думаю, что... Уже достаточно даже результатов именно по зрению потрясающих. И вот на днях, позавчера буквально пришли наша пара, супружеская одна, и они говорят, у моей мамы за один месяц катаракта. Просто при катаракте был один глаз 20% зрения, другой глаз был 40% зрения. А сейчас она читает без очков. Только месяц прошел, понимаете? И таких результатов огромное количество. Вы знаете, если в самом начале было сложно начинать трудиться здесь, только потому что не хватало информации, мы впитывали как губки просто эту информацию, и нам может быть не хватало базы результатов, хотя уже тогда, я считала, зашкаливали Результаты. что по онкологии, что по трофеи глазного нерва, что по кожным заболеваниям. Сейчас я могу сказать о том, что мы уже не нуждаемся фактически в рекламе, хотя мы сами живая реклама. И люди, когда получают результаты, поверьте мне, они не будут молчать. Особенно это, если касается детей. Если мы будем молчать, то кто будет говорить? Скажите, пожалуйста, аптеки? Я могу сказать, что мне даже не смешно. Никто в аптеках не будет стоять и рассказывать вам часами, составлять программы, Я всех преимуществах флоревитов не будет рассказывать вам, потому что им это невыгодно. Им надо лекарства продавать, которые ежемесячно при сахарном диабете, допустим, нужно продавать, нежели разово просто сказать, сказать программу, которая действительно поможет нормализовать сахар, и чтобы сахар пришел в природную норму. Понимаете, подумайте сами, кому выгодно, чтобы вы были здоровы аптекам, больницам, где за каждый талончик вам им платят деньги. У меня один мужчина поразил своей фразой, когда он сказал, что удивительно, что в том же, ну я не буду называть диагностический центр название, он говорит, что делает удивительно так, что вот через, ровно через полгода, у меня заканчивается действие от того, что они мне процедуры сделали, и я вынужден через полгода бежать, как миленький к ним, и выкладывать новую сумму денег. Поэтому, дорогие друзья, не обманывайтесь. Сейчас аптеки, это не как раньше при Совдепе. это фарма-бизнес. подумайте об этом. Поэтому, когда мне говорят о том, что почему, если вы так, вот, кстати говоря, одно из возражений, да, когда мне говорят, почему, если вы так серьезно зашли на рынок, почему нет вас в аптеках, я говорю, да слава Богу, что у нас нет в аптеках, потому что у нас вебинары постоянно проходят и постоянно много людей. А если в аптеках, то, говорю, сколько подделок, представьте себе, сколько в аптеках подделок, у нас напрямую идет поставки, у нас свой завод, у нас все контролируется. У нас руководство, конечно, руководство компании, мы всегда благодарны им за то, что они грамотно ставят компанию на ноги и ведут ее за собой. Они действительно надежный наш оплот во главе ученых, действительно, когда вместе мы сильная команда, которую мы действительно можем перевернуть весь мир, поставить на уши просто, в хорошем смысле слова. Сколько людей умирает, когда мы молчим? Я всегда этим вопросом задаюсь, наверное, поэтому я мало сплю. Мне хочется и хочется говорить об этом. И, вы знаете, уже вот падаю просто с кресла ночью и хочется спать, но я вижу, что мне пишут, Татьяна, вопрос жизни и смерти, Татьяна, вопрос жизни и смерти. И сколько раз мне такое пишут?